здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня должен был быть девчонки мастер-класс подробный на полтора часа у меня видео прям для новичков но что-то пошло не так поэтому совсем оставить без дняния этот свитер я не могу потому что я его все-таки связала и он получился классный чуть поменьше но это не важно я сейчас все расскажу в общем увидите в конце на фотографиях на мне Почему меньше? Потому что неправильно выбрала пряжу. Вам я расскажу все, как, как, как я думаю, исходя из моих ошибок. То есть, чем заменить. Значит, напоминаю, кто не знает, вернее, говорю, кто, кто не знает, вяжу свитер из фильма «Контакт». Многие из вас меня просили, находится он в первой серии, во второй половине первой серии, на Равшане Курковой, вот я фотографии с экрана, ну, в общем, плохенький, если хотите рассмотреть получше сам свитер, перейдите, посмотрите, кто кто не смотрел фильм, во втор... изначально, вот смотрите, у меня он связан вот такой, вот, вот такой, вот прям тепленький, хорошенький, но я максимально его сделала дорогим, это просто мой бзик. Мне так захотелось. Да, я многие назовут меня извращенкой. Но так я вот сделала. Я вязала из лана год 800. Плюс пух норки та да да вот ну вот не захотелось вот такого вот объемного пушистого свитера теплого потому что хочу жилета ну бы такой куртку жилет и вот под этот свитер у меня уги есть такого цвета молочного в общем решила я так пожалела об этом не скрою пожалела ну для информации скажу что ушло у меня два мотка молочного лана gold 800 и четыре пуха норки. Ангура я сказала. Пух норки, девчонки, пух норки у меня здесь. Еще он не распушился. Еще он распушится, потому что свитер свежачок. Пока вот мои размеры, на которые я связала при плотности вязания. У меня в 10 сантиметрах. Сейчас все скажу: Семь с половиной петель, и в высоту в 10 сантиметрах. Это девять с половиной рядов. 9 с половиной рядов получился у меня вот такой вот размер сейчас я по поводу размера пройдусь а потом вам буду рассказывать я расскажу максимально подробно вот потому что свитер у меня есть да мастер-класса нет то есть он там получился не в том формате в не том виде в котором бы я вам хотела его предоставить поэтому его не будет и второе я уже вязать не буду такой джемпер, поэтому решила, вот вчера я над этой над этим всем пострадала, ну и решила, что хотя бы вот такой вот мини-мастер-класс я вам должна предоставить, потому что свитер классный и простой на самом деле. Значит, при этой плотности, что так что не сказала, я вязала в три сложения ланаголд 800 и три сложения пух норки, еще и три дополнительные нити. Вам этого делать не надо. Я забыла, я вязала последний раз из пуха норки еще прошлой зимой, и я забыла действительно, пух норки имеет такую свою особенность, во всяком случае я так заметила, что он не подается в ЭТО. То есть разутюжить э эту вещь, либо разгладить, либо постирать, разложить, там не получится. Там вы стираете, раскладываете оно большое, потом трысь, и все, и оно маленькое, то есть он встает на свое место, да, даже после разутюжки, вот я смотрю, вот я его гладила, гладила, гладила, гладила, парила, парила, он раз высох и встал на место, вот и все, я рассчитывала, конечно же, я рассчитывала, что он, я его разутюжу, но для того, чтобы разутюжить и получить тот результат, который мы видим на фотографиях, я вам рекомендую не брать пухнорки. Во-первых, это дорого. Это не для этого свитер такой походной. Он каждодневный. Я вам предлагаю бюджетный вариант. Либо Alize Gold 800, но только в 4 сложения. Либо Alize Super Lanatig в 3 сложения. Вот, так, вот такой вот вариант я вам предлагаю. Спицы 9 мм. Я ими вязала вот 9 мм. Так и оставляем 9 мм плотность вязания я вам сказала то есть будет у вас более рыхлое вязание если вы будет не будете извращаться так как я вот и вы сможете его разутюжить если вам хочется пушка вот добавьте ангору gold сделайте половина на половину наполовину. вот то есть смиксуйте. Ну в любом случае девчонки я ошиблась потому что я не разутюжила образец что надо делать я бы изначально уже знала, что будет такой результат. То есть он будет короткий. И я его не знаю. Я просто так интуитивно решила, что вот я его разутюжу и будет чики-пики. Не будет. Вот, Но это не будет из пухонорки. Все. Если вы вяжете из чего-то другого, даже если вы вяжете другой плотностью. Сейчас я вам буду рассказывать по деталям кроя, как постепенно его все сделать. Вот у меня получились вот такие вот размеры, я пыталась, я продублировала те петли, которые там на ней, вот, ну, то количество петель полностью повторила, вот, но длина у меня короткая, мне не хватило пряжи. Я бы добавила длину, вот, не 47, а 57, ну, до 60 сантиметров, я бы точно его удлинила. Вот, у меня получилась ширина 55 сантиметров, длина 47 сантиметров, высота горловины 9 сантиметров, длина рукава 41 сантиметр. Вот, значит... Давайте теперь, вот это все, что я снимала, видите, у меня все порисовано, я так расстроилась, конечно. Расход где-то 500 грамм, если вы берете, допустим, Супер Лана Тик, берите упаковку. Кто из Украины, девчонки, переходим по ссылочке, есть и в наличии много цветов, и Лана Голд 800, и Супер Лана Тик. Эти составы у нас 25 шерсти, а Лана Голд 49 шерсти, поэтому, либо такую нейтральную до да, 25 всего либо потеплела на год и тогда будет вам счастье девчонки так что касается по пышная резинка у меня здесь весь весь весь свитер кроме манжета как бы резиночка я перешла значит набрала я 40 петель изначально вот и это у меня до да, получилось 55 сантиметров это уже После всех обработок если тут не важно сколько бы вы ни набрали петель я основывалась на 40 петель э, вязала в круговую то есть я набрала 80 петель э, сразу же на толстой спице и вязала 36 рядов круговую вот пышной резинкой без шва все это шло в круговую до рукава 36 рядов в сантиметр, в сантиметрах это было 20 сантиметров вот, далее разделила на переднюю деталь и спиночку, здесь добавила по одной петле, чтобы, девчонки, чтобы, смотрите, чтобы после кромочной у меня оставалась изнаночная, оно так красивее смотрится, вот, значит, здесь добавила и здесь добавила, разделила, получилось с добавленной петлей по 41 петле каждая деталь. То есть она одинаково для этого еще чтобы одинаково начиналась и заканчивалась деталь. Вот, если тут изнаночная, чтобы тут изнаночная была. Вот и, и вязала точно так же еще столько же вверх, то есть еще 36 рядов. Далее по спинке, спинку начала укороченными рядами. Вот после вот, вот этих вот 36 рядов вы добавляете, девчонки, добавляйте вниз, если хотите длиннее. Вот, либо шире. Значит, здесь укороченные ряды 8 раз по одной петле, не укороченные, я закрывала здесь петли, я ошибаюсь, здесь я петли закрывала, не захотела делать как бы укороченными, чтобы потом крючком, потому что вязка рыхлая и во избежание образования дырок я просто решила закрыть петли и плече сшить, чтобы оно еще было и фиксированным. 8 раз я это сделала, и 4 петли у меня здесь осталось. 17 петель я оставила открытыми, вот я нарисовала, для горловины. И осталось тут 8 раз по одной петли, осталось 4 петли. Если у вас другое количество петель, вот здесь вот, ну, в смысле, при наборе, допустим, вы добавили, то у вас может остаться вот здесь вот не 4, а, допустим, 8 петель, ничего страшного. Вот так вот и сделайте, и... Если вдруг вы вяжете тонкими спицами и тонкой пряжей, то, конечно, там уже будет другое. Здесь я говорю именно про вот эту вот толстую пряжу и плотность. И вот здесь, значит, здесь скос плеча сделала 8 раз по одной петли, закрыла те петли, которые лишние, отделила 17, и закрыла те петли, которые осталось, остались на плечо. Вот, переднюю деталь точно так же, я дошла вот ровную часть, и вот одновременно здесь я начала вязать вот таким вот образом, по центру оставила 5 петель, и потом, вот смотрите, 6 раз по одной здесь незаконченными рядами. Вот, я дошла до верху закрыла опять же плечо сколько у меня было 4 петли здесь точно также 8 раз по одной петли 4 закрыла здесь 6 раз по одной и вот она закончилась вот здесь вот еще пару рядов я провязала вверх вот здесь э, потом Добрала две петли, вот когда закрыла эти петли, у меня одна петля осталась. И я еще из промежутка одну добавила. То есть я здесь соединила вот эти незаконченные ряды и перешла, то есть вот этим вот добрала здесь петлю, здесь соединила, вернулась сюда и пошла вот здесь. Вот у меня скос, как бы вот так вот она. И пошла то же самое дублировать. 6 по одной петле. Прошла вверх, здесь вверх еще довязала там, по моему, 4 ряда. Оно доверху получается, чтобы все 8 вот эти, ну да, 4, все 8 сокращений было. И все, дошла до верху и соединила с вот этой вот спинкой. Ну, то есть здесь у меня осталось, Я дошла до верху одна петля, здесь промежуток я соединила. Вот так вот в круг, вот, вот в этом направлении как бы вязала, здесь добрала петлю, то есть здесь две дополнительные, одна петелька осталась в конце, то есть я нить не обрывала, а эту последнюю петлю от закрытия я оставляла. Вот, то есть получается, что здесь у меня 17, здесь 17 и плюс 2 дополнительные, 4 дополнительные, но... По одной петле я вот здесь вот закрыла, когда соединяла, то есть я одну петлю отсюда, вот при соединении одну отсюда, я вот их две вместе и провязала, соединила по плечику, вот когда вязала, соединяла э, э, эту горловину, вот. и получилось у меня 36 петель горловина после соединения, и вверх я вязала 20 рядов, перешла на тоньше спицы, 6 миллиметров, вот, вот моя горловина спинка ровно здесь ничего не делала плечика сшита вот а здесь вот незаконченными рядами да я думаю вам все прекрасно видно вот и все и произвела 20 рядов закрыла петли далее сшила плечевой шов здесь по рукаве. из кромочных набрала петли в круговую вязала рукав и вот здесь вот, девчонки, смотрите, раз и два я провязала по три петли под мышкой, зак закрыла. Что не обязательно, можно рукав сделать и вот таким вот ровным, а потом перейти на резинку. В принципе, это и все. Вот больше никаких нюансов нет. Он простой. Единственная сложность вот эти вот незаконченные ряды. Ну, я думаю, кто уже хотя бы раз с ними сталкивался, тут понимает, о чем я говорю. Вот. Ну и все, девчоночки. Сейчас посмотрите, что у меня получилось. Получилось не то, что хотелось, потому что я же еще раз скажу, что просто не удалось разутюжить из-за пуха норки. Но если это будет нормальная пряжа, он разутюжится, и он будет вот такой вот мягче, падающий, как уравшаны. Вот, Вот правда. Поэтому, ну вот так. Вот такой вот мастер-класс сегодня. Экспресс, экспресс. Жалко мне, потому что был очень-очень подробный мастер-класс с петельками со всеми. Ну да ладно, ну что есть, то есть. Ладно, девчоночки, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами Школа Всем пока-пока.